Десятка, двадцать, двадцать тысячи. Нормально. Сто тысяч рублей. Нет, утренний вой можно забрать. Перед началом этого ролика напомню, что я начал стримить на Twitch, Я вернулся с отдыха, стримы скоро будут. В описании будет ссылочка на Twitch, Заходите, и мы с вами увидимся на прямых трансляциях. Приятного просмотра. Ребят, всем здорово, короче, человек вернулся Я вернулся из небытия а, Я с ноутбука не мог записать ролик, но открыл кейс на изике и выпал пещаль. Ну, значит, что шансы стоят Кстати, скоро будет прокачка инвентаря подписчика Повторюсь в миллионный, в сотый, в пятисотый раз, что буду выбирать из тех, кто наш NFT купил Вот страница NFT коллекции На данный момент доступно еще три NFT, поэтому кто хочет попасть, покупайте, пишите мне в ВК И у вас будут действительно большие шансы попасть в прокачку Но мы эту историю все продаем, на балансе 20 2000 рублей, что из этого получится, не знаю, но дефолт, знаешь, мне повезет кейс, а, очень я рад, что его добавили на изик, короче, пищаль мне выпал наверное дня три назад и как будет выпадать сейчас, честно не знаю, потому что ну без понятия, как тут работают шансы, главное, чтобы они сегодня работали, что то кстати, выпало, я не видел что, но надеюсь что-то интересное, три дня стоял аккаунт, слушай, неплохо, тут уже два потока и а, десятка 20 22 тысячи. нормально, так, но мы это не вводим Потому что продать это будет сложновато. Давай пойдем на... Ну давай останемся, но мне повезет еще 10 кейсов. Лишь бы еще что-то выпало. Потому что, ну действительно, я не знаю, как оно сейчас будет выдавать. Ибо надропалось уже так нормально. Распространение Франклин. Хорошо. Так, цены общую не смотрю. 2000, Франклин 1600. Ну, блин, это плохо. 8000 рублей, потратили пятнашку. Давай еще 10 кейсов, Керыч. О, точнее, коготь. Вот его уже можно оставить и, в принципе, забрать. Но пусть лежит. Он стоит в районе 15-20. 20 ка, больше тут ничего интересного не выполнил, но ну, опять же может стоить денег. 16 тысяч, он десятку всего стоит, блин, это маловато, ну давай продадим. Особо мы не окупились, все-таки кейс стоит 15 тысяч рублей, и что-то все встало, и не, не поменялся топ-дроп, поэтому, блин, ну хреново, тридцатка ка была, 30 слили, но выводить эмки, это такая себе история. Азимов, скоростной зверь, 3000, 1902, ну тут, кстати, неплохо, тут 14 тысяч, но, тем не менее, это не никакой какой-то весомый плюс Опять же, коготь был дешевый Ну, десятка, на балике было 22 тысячи Смысла особо не было Кстати, блин, я думал, ножи выпадут, ножи пролетели Ладно, здесь кал, здесь 4 тысячи рублей На балике уже 10 тысяч остается Блин, я хочу додолбить этот кейс, мне повезет И все-таки рассчитываю, что с него что-то дропнется Хотелось бы в это максимально верить Но заканчивается все Все не очень Заканчивается все очень плохо 30 тысяч, если это слив, коготь опять же Но это, это опять 10 тысяч то есть, ну, не шибко много. Не, если... Подожди, а... а где коготь? А, ну, в принципе, так тоже неплохо. Беги, прячься, 14 тысяч. Ладно, такое тоже согласен. Мне показалось коготь. Но это поинтереснее. Коготь десятка, здесь она чуть подороже стоит, поэтому окей. Можно пойти, в принципе, на топ-кейс. А, блин, я, конечно любитель, но в теории можно Попробовать, 13 тысяч выпало, нормально Подожди, 13 или там 1000 выпало 1000, мне показалось 13 Топ кейс стоит дорого и мы сможем открыть Ну, давай хотя бы одну штуку откроем Может что выпадет, 3500 остается. Очень глупое решение, но тем не менее Пробуем, а вдруг сейчас что-то офигенное Высыпется, хотя, блин Посидон было бы круто, раз это херово Это 2000 рублей, ладно Попробуем долбануть сахара, в принципе Тоже нифига не дешевый кейс, главное Чтобы сейчас что-то выпало, по факту мы еще ничего не выводили. И вот вопрос, как оно сейчас будет, блин, ну, Азимов, Азимов-Калаш, сомневаюсь, что оно купит, конечно, может быть такое, что он, ну, в принципе, 3500, по Балику все сейчас очень плохо, нужен какой-то камбэк, без камбэка будет реально хреново, Азимовы пролетают, это понятно, короче, говно. Просто джекпот и ширпотреба. Шанс окупиться есть. Он минимальный, но... Слушай, что-то выпало. Будем надеяться, что это Медуза, что это Азимов какой-нибудь. Неплохо. Азимов в комбинации с кошечками в принципе пойдет. В принципе пойдет. 7 тысяч рублей, давай еще 10 сахара. Нам нужно как-то бэкнуть сейчас хотя бы 30-ку на баланс. Вот мне нравится. Хотя бы 30-ку. Но на самом деле, ибо то, что падает сейчас, ну это такое себе, блин, вулканчик. Бля, я думал же градиент выпадет. Ладно, вулкан 7000, кстати, неплохо. Еще окуп. Десятка есть. Я не учусь на своих ошибках, поэтому два топки. Так, что-то выпало. Сейчас вопрос что, потому что стоп-кейса, если что-то выпало, значит это дорого. Вопрос что, блять, ну, ну нет, ну это кал, это сколько? 2, тысячи десятка. Еще два топ-кейса. Бля, опять что-то дропнулось. Главное, чтобы это был не не поверхностная закалка коллаж. Что-то поинтересней. сто тысяч рублей. Не, это гуд. Все, это вывод. 100%. Это, наверное, первый дроп за последнее время. Но давай даже посмотрим. Подожди. Вот сейчас начнется. Типа, ой, Стас. Ой, ну реклама. Ну не надо. Нет, я могу сказать сайт. Ну говно. Ну не надо тут открывать. Давай даже сделаем так. Открывает на везде. Кроме изика. На топ-скине. На Mac OS Gow Nate. На гиб На где. Блин. да там -да, Любом абсолютно сайте. Но не тут. Выпало. Я реально рад. То есть, чтобы вы понимали, у нас будет, я думаю, даже следующий ролик прокачка, это может выпасть подписчику, блин. Самый лучший дроп на моем аккаунте за все время 98. Мне выпал керыч за 96. Скорее всего, будет какая-то сейчас замена, мы это все посмотрим. Ребят, еще скажу, что у меня есть промики, есть новый промик, можете все это чекнуть. Я не оставляю никаких ссылок, на ролики по издропу я вообще не трачу ни копейки. Я беру промики, после этого начинаю ролик, то есть я не трачусь вообще. И огромное вам спасибо, что пополняете. Мы сейчас эту историю с вами выведем, чекнем Steam Price. Кстати, топ, мне даже интересно, а меня, меня еще тут нет по какой-то причине, подожди, F5 а меня даже сюда еще не добавили, но по факту за, так, за месяц мы на каком, за месяц мы вот выбили он стоил 109 тысяч рублей, короче мы на, чет, на четвертом, на третьем месте ой, на третьем, на, на пятом месте мы ну, в целом, не, в целом good в целом good. Сейчас будем выводить. 1300 осталось. Бля, он, он по-любому уже ничего не выдаст. 100%. Ну, почему не попробовать? Ребят, так что блин, прокачка будет, и я надеюсь, что вы поддержите идею с прокачкой, ибо это будет самое неадекватное, если можно так выразиться, прокачка на подписчика на ютубе, потому что ну вот, тут такие шансы, да, я не скрываю, что мне скрутят, блин. Я говорю, что это на моем аккаунте только происходит, поэтому все честно, тут я никого не обманываю. Но 100 тысяч по факту без депа, и в этом в этом и прикол этих роликов. Засекреченные. Прикинь, что отсюда что-то выпадет. Это будет прям космос. Но нет, тут Аук, Ладно, хрен с ним... У нас есть керыч. У нас есть керыч. Я только прилетел сейчас с Калининграда, и я уставший. Я до конца не понимаю, что происходит. Замена. Утренний вой можно забрать. Слушай, ну это тоже неплохо. Бля, ну наклейку, как ее оставлять? Её, потому что я не смогу ее продать. Это наклейка вой. Бля, и что делать? Вот напиши в комментарии, что бы ты вывел. Я думаю, сейчас многие за наклейку проголосуют, но я хочу потом продать. Наклейку вой я не смогу продать, потому что я живу этими наклейками, да, чтобы вы понимали. Ну вот, пожалуйста, то есть наклеек много, это все подгон от подписчиков самое интересное, это в конце, то есть смотри, это титановская металлическая, это iBuyPower и так далее, ну ты это все видишь, что мне показывают, то есть наклейки я не смогу продать просто потому что, блин, ну это то, что продать мне будет обидно, ибо это подорожает, я прекрасно понимаю, и поэтому водить я не хочу, потому что я ее физически не продам. Можно вывести бабочку автотронника, почему нет, не знаю, как она будет, если что, опять же, можно будет заменить на TM ее, на что-то другое, ой, на маркетинг, как это, CSGO CSGO Market называется. а CSGO, CSGO Money, по-моему. Короче, автотронику забираем. Или бабочку легенды. Короче, напиши в комменты, что бы ты забрал. Я думаю, попробуем. Попробуем вот эту историю запросить. Сейчас опять, наверное, будет какой-нибудь обмен, потому что да, конечно. И чем мы будем, ну давай тогда пробуем, не знаю, перчи, легенды бабочку. Это уже тысяч. Блин, ну надо что-то вывести. Надо что-то. Все, найс, бабочку мы забрали. И на балансе у нас еще тысяч рублей. Что на эти деньги можно открыть? Можно, в принципе, поделать апгрейды, потому что с кейсов сейчас, наверное, нифига падать не будет. А вот с апгрейдов. Использовать баланс, допустим ну Даже 5000 рублей, не знаю, с апгрейдов Шансы как-то уменьшаются Нет, короче, пробуем Сколько? Ну, допустим, 2800 2800 на 5000 Я надеюсь, получится, если будет слив Ну да, даже здесь как бы по шансам уже габела Давай попробуем 12 сделать Прикинь, сейчас еще нож даст ну, это будет вообще пуш, просто пушка. Давай даже 11 пробуем сделать, чтобы шансы все-таки были повыше. Допустим, те же самые ожоги, например. Или не, лучше дигл, лучше Дигл. Ну вот я уверен, что он сейчас не даст. Нафига я спрашивается это дело? Ну, типа, все, он выдал, больше давать не будет смысл мне. Только на следующий ролик ставлю деньги и ждать, наверное. Да. Ну ладно, у нас есть уже нож, ждем продавца. Ножик пришел. Я это все сейчас принимаю на ваших глазах. Это легенды закаленный статрек. Я его не продам на CS бля. Но будем, видимо, менять на CS -мани. Он здесь стоит сколько? Никто не продал дает, а сколько он стоит. 55 тысяч рублей. Боже мой. Что что я забрал, бля? Я забрал, бля, чтобы вы понимали, на издропе это было 86 тысяч. Я забрал просто кал. Причем за все время 79 тысяч, 69, 55. Но в любом случае это без депа. То есть тут грех жаловаться. Ребят, напишите, чтобы вы вывели, я забрал легенды, не чекнул цену, я дурак. Да, да, такое случается. Но тем не менее, вот этим завершился ролик, и я этому рад, что у нас есть статрек трек «Бабочка легенды», непонятно для чего, надо было водить «Вой». Ф я это прекрасно понимаю. Но всем спасибо за просмотр, это был человек. Честно, ну честно подрастроился, потому что цена 55 тысяч, это огромная разница с Изиком. Блин, ну... Ну, ну ладно, как-то так, 60 даже 9. В общем, всем спасибо еще раз, спасибо за лайки, за поддержку, скоро будет прокачка инвентаря, она будет огненная, как вы понимаете. Всем спасибо и всем пока.